Как протестировать себя на наличие или отсутствие панической атаки? С вами что-то случилось или произошло, и вы думаете, это была паническая атака или оптическая атака, а может быть, ведическая атака, да? В общем-то, вопрос остается открытым, и вы не уверены до конца. На самом деле, сделать это очень просто. Во-первых, что нужно сделать? Посмотреть мой ролик о симптомах панической атаки. Во-вторых, посмотреть прямо сейчас на экран и смотреться в эту картинку, которая сейчас здесь будет. Итак, на картинке по вертикали изображена интенсивность ваших переживаний. По горизонтали линии вашей жизни, ну, то есть время. Розовым цветом изображена общая тревожность, которая находится примерно на одном уровне. Далее, желтым цветом изображены э, неврозы. Например, вы пытались выступить публично, было очень страшно, да? Или вы расстались с любимым человеком, было как-то очень плохо, очень грустно. Вот эти пики, именно про это. Значит, далее. Вы видите первую паническую атаку красным. Оранжевым уже помечены последующие приступы. Первая паническая атака выделяется из всех чувств и переживаний, что были до этого. Словно раньше вы вблизи слышали, как стреляет пистолет, и, находясь рядом, вас это немного глушило. А теперь вас просто контузило и оглушило до, до звона в ушах просто, а потому что выстрел был из пушки. То есть это было такое событие... А которое вы сразу же вспомнили, которое вы вспомнили, когда только увидели эту картинку, когда я еще ничего не объяснил. И похожие ситуации стали повторяться уже после вот этого первого приступа, но уже они не так вас шокировали. Хотя до этого, вот до первого, значит, до первого красного пика вы не знали таких переживаний, это для вас новые переживания. И когда произошел первый приступ, он принципиально отличался от всего, что было до этого. Если ваша ситуация совпадает или близка к тому, что я рассказал и что изображено на картинке, в таком случае, скорее всего, у вас есть паническая атака, это была паническая атака. Если же такого случая вы вспомнить сразу не смогли или... А, такие случаи тянутся как-то прям еще вот с детства, их много то здесь конечно 50-50 может быть вы просто обычный невроз так переживаете может быть э, да, панические, ну панические, если есть панические атаки с детства то это, но ну, это редкий случай, на самом деле это не так часто бывает. Если же вы вообще такого вспомнить не смогли, вы просто вспомнили то, что у вас, у вас много всяких э, штук, которые помечены желтым, да, вот невротичных таких приступов, то Скорее всего, панической атаки нету. Тест получился настолько же простым, насколько и гениальным, потому что все гениальное, конечно же, просто. Вот, здесь не нужно гадать на кофейней гуще, не надо там карсиной мочой, значит, окороплять в, в полнолуние свою лысину, чтобы догадаться о том, что была у вас паническая атака или не была. Почему? Потому что все просто. Это такие ощущения, от которые, которых невозможно забыть, которые невозможно с чем-то спутать. И вот когда я визуально это показываю на графике, человек, который... Была паническая атака, он скажет, да, это та, та самая штука, которая со мной случилась, я раньше такого не испытывал, и когда испытал, это было для меня что-то новое, шокирующее, ну, очень спонтанное и так далее. В таком случае, да, скорее всего, это паническая атака. Если же вы хотите задать какой-то личный вопрос мне по личной вашей ситуации, можете написать мне в телеграм или WhatsApp, номера есть значит на сайте, ссылка на который в описании. Если же хотите посмотреть по паническим атакам еще что-то, то видео будут где-то здесь. Всем всего доброго и будьте счастливы, будьте здоровы.